Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые товарищи, ровно через неделю мы будем отмечать 30-летие воссоздания после запрета Коммунистической партии Российской Федерации. 30 лет это само по себе внушительно, но КПРФ это преемник и идейный наследник РСДРП, ВКПБ, КПСС. Таким образом, речь идет о старейшей российской политической силе, которая... В течение многих десятилетий была важнейшим фактором развития нашей страны. Речь о партии Ленина и Сталина, Жукова и Гагарина, Курчатова и Королева. Сегодня мы считаем необходимым напомнить ключевые моменты истории нашей партии. Это поможет в поиске путей выхода из нынешней сложнейшей исторической ситуации, которая порождена войной на уничтожение фактически объявленный нам Западом. Формирование организационного ядра будущей КПРФ стало ответом... Уважаемые коллеги, просьба послушать докладчика. Это важно, в первую очередь, для нас с вами. И особенно важно для тех, кто будет потом оппонировать ему. Надо знать, о чем он говорит. Пожалуйста. Стало ответом настоящих коммунистов на предательскую политику Горбачевской клики. Еще в июне 1990 года была создана Компартия РСФСР, а в 1991 году Геннадий Андреевич Зюганов выступил с двумя поистине пророческими документами «Архитектору развалин» и «Слово к народу», в которых он с предельной ясностью обрисовал все чудовищные исторические последствия, которым ведет продолжение разрушительной деятельности Горбачева и Ельцина, и предложил выход из нарастающего кризиса. Если бы его голос был тогда услышан, если бы его предостережения были в полной мере осознаны, то мы бы сегодня жили совсем в другой стране, в могучем государстве, включающем в себя и Россию, и Украину, и все эти земли, которые наш народ собирал в течение тысячелетий. Жили бы в государстве, которое было бы мировым лидером экономического, социального и технологического развития. Но к несчастью для сотен миллионов людей история пошла другим путем. Советский Союз был разрушен, а на его осколке обрушились несчислимые беды. Междуусобные войны, уничтожение десятков тысяч промышленных и сельскохозяйственных предприятий, гибель научных школ, разрушение систем здравоохранения и образования, вымирание народа. Порой приходится слышать, дескать СССР развалили коммунисты. Это очевидное заблуждение и ложь. Нашу Родину разрушили предатели, которые, хотя и таскали портбилет КПСС в кармане, никогда коммунистами не были. К сожалению, даже в самые справедливые и святые дела замешиваются предатели. Об этом говорит в том числе история Христа и Иуды. Так и здесь. СССР разрушили Иуды, а самые смелые, честные и умные коммунисты им противостояли. Мы можем гордиться, что сейчас они работают с нами здесь, в Государственной Думе. Это председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов, Иван Иванович Мельников, Владимир Иванович Кашин, Николай Михайлович Харитонов, Николай Васильевич Коломейцев, Николай Иванович Асачий и другие наши товарищи. Разрушители страны прекрасно понимали, что коммунисты для них главная помеха. Поэтому уже в августе 1991 года Ельцин подмахнул приостановку деятельности Компартии, а потом и вовсе запретил ее. Потребовались полтора года мужественной политической и юридической борьбы с ельцинским режимом, чтобы воссоздать в России коммунистическую партию. Так родилась КПРФ. Что сделала для России КПРФ за 30 лет? Обозначу из многого лишь главное. На первых выборах в Госдуму в 1993 году КПРФ не позволило подручным Ельцина сварганить парламент только из политических сил, готовых штамповать одобрение любых антинародных реформ. В Госдуме появилась мощная левая оппозиция. Благодаря этому удалось избежать украинского сценария люстрации и гонений на миллионы людей, уничтожения советских памятников. Вытаптывание из национальной памяти выдающегося советского периода нашей истории, в том числе и победы в Великой Отечественной войне. А ведь после расстрела парламента такой сценарий казался почти неизбежным. В 1996 году КПРС спасла страну от гражданской войны, не поддавшись после выборов на провокации наиболее агрессивной части ельцинского окружения, стремившегося установить в России режим сходный с Пиночетовским. В том же году коммунисты добились денонсации Беловежских соглашений, представлявших собой противозаконный сговор разрушителей Советского Союза. Во второй половине 90-х КПРФ обеспечила победу на выборах десятков красных губернаторов, которые начали работу по возрождению страны. Среди них были такие выдающиеся фигуры, как Василий Стародубцев, Николай Кондратенко, Николай Виноградов, Петр Сумин. В 1998 году команда примакова муслякова геращенко взяв на вооружение программу КПРФ, просто оттащила страну от края пропасти, в которой ее чуть не столкнули либерал-реформаторы. Все последующие годы КПРФ жестко оппонировала всем горе реформам, наносящих ущерб государству и народу. Монетизации льгот, Сердюковскому разорению армии, Фурсенковскому погрому образования – оптимизации медицины, повышению пенсионного возраста. Мы защитили, спасли от уничтожения сотни предприятий, в том числе высокотехнологичных, имеющих особое значение для обороноспособности страны. Мы отстояли красные знамя победы, которые сегодня поднимают на фронте наши бойцы. КПРФ стала за эти годы по-настоящему правозащитной организации, выстроив по всей стране с помощью тысяч наших депутатов мощную систему защиты прав граждан. А теперь самое важное. Все эти 30 лет КПРФ предлагала выверенные альтернативные программы развития страны. Если бы они были реализованы, мы смогли бы избежать множества нынешних бед. Мы обличали то, что творил в армии и в оборонно-промышленном комплексе торговый, торговец мебелью Сердюков. Если бы нас тогда услышали, то не были бы уничтожены более полусотни военных училищ, не проводился бы безумный в условиях нашей страны курс на компактную армию для локальных войн. И сегодня наша армия не знала бы ни дефицита квалифицированных военных кадров, не было проблем с вооружением. Мы многократно предлагали продуманные программы развития промышленности. Если бы они были реализованы, то Россия не производила бы сейчас в 15 раз меньше станков, чем РСФСР в 90-е годы, не запускала бы в 5 раз меньше ракетоносителей, чем Советский Союз в 80-е. Мы бы имели современную промышленность и были бы неуязвимы для западных санкций. Если бы были реализованы наши программы по развитию агропромышленного комплекса, то у нас не было бы почти 40 миллионов гектаров заброшенных пашен, а продовольственная безопасность страны была бы полностью обеспечена. Если бы были услышаны наши решительные протесты против оптимизации медицины, сотни тысяч наших граждан сейчас бы были живы. После разгрома в начале 90-х годов комсомолы и именно КПРФ возродила эти организации. А сегодня для всех стало очевидным, что без целенаправленной работы по воспитанию подрастающего поколения невозможно движение страны вперед. Если бы были приняты наши предложения по национализации природных ресурсов, стратегических отраслей, прогрессивному налогообложению, пресечению оттока капитала из России – то у нашей страны были бы средства на развитие многих проектов, а сотни миллиардов наших финансовых резервов не оказались бы в лапах западных банкиров. Наконец, стоило прислушаться к выдвинутому нами еще в 2014 году предложению признать Донецкую и Луганские народные республики. И уже тогда защитить жителей Донбасса, пока натовцы еще не вырастили и не накачали оружие монстра в виде киевского нацистского режима. Коммунисты еще 6 июня 2014 года отправили в Донбасс первый гуманитарный конвой, а сегодня их счет достиг 105. Сейчас очевидно, что за минувшие годы КПРФ много раз оказывалась в права в своих предложениях по развитию страны. Но мы говорим об этом не для того, чтобы присвоить себе какие-то заслуги. Мы хотим, чтобы нас услышали сегодня. Уже почти год страна живет с необходимостью сражаться на фронте и выдерживать невиданный в Добавить мировой минуту. истории объем экономических санкций. КР... КПРФ разработала программу «20 неотложных мер для преображения России», которая позволяет ответить на все вызовы времени. Программа основана не только на экспертных выкладках, но и на реальной практике. Опыте работе наших красных губернаторов и мэров Андрея Колычкова, Алексея Русских, Валентина Коновалова, Анатолия Локтя. На опыте прекрасной программы, которая демонстрирует наши народные предприятия. За 30 лет существования нашу партию много раз пытались запугать, сломить репрессиями, заставить отказаться от наших принципов. Мы выстояли и продолжаем свою работу в интересах страны. Мы абсолютно убеждены – Будущее России за социализмом, а КПРФ – это партия будущего. Спасибо.